В эфире канал «Строй Гарант Анапа». Здравствуйте! Мы находимся в Тюмрике, жилой комплекс «Азовский». Это недалеко от Черного и Азовского моря. Именно в этом и есть уникальность данного проекта. И сегодня у нас с вами программа о том, как отец и сын решили купить два дома по соседству площадью 130 квадратных метров. Почему они выбрали именно а, это место? Почему именно город Тимрюк и «Строй Гарант Анапа»? Об этом сегодня в нашей программе. Мы можем направиться и в Крым, и в Сочи, и в Краснодар. То есть вы уже планируете, да. что здесь у вас будет свой да. сад? Да. Почему вы не стали менять, допустим, а белый на желтый там? Да это же немножечко другой индивидуальный подход, а не напугало ли вас это? Я чувствую, что мы не пригодились. И все ли вас устраивает? Или, ну, да, по-честному. Или все-таки что-то бы хотелось лучше? Ну, О, это, это уже ты интрига. Ты пойдемте, нашел. пойдемте. Познакомимся с хозяевами данного владения. Олег, здравствуйте. Добрый день. А где ваш сын? Сын здесь рядышком. Работает, да, наверное? Да, занят. Уже, уже занят. Олег, а почему именно Тимрю? Почему именно стройгарант Анапа? Вот почему именно эта точка. Мы выбрали эту точку, исходя из того, что это очень удобное место расположения. Находится между двумя морями. И эта точка полагает то, что мы можем направиться и в Крым, и в Сочи и в Краснодар, и в Москву. Здесь очень удобно, красиво, тихо, спокойно. Олег, первый раз встречаю вот, из наших строений дом в едином периметре. Как пришла вообще эта идея в голову? И в чем вот заключается все-таки особенность вот, данной вашей планировки? Это все-таки ну, индивидуальная планировочка. Да, мы исходили из того, что э, у сына есть семья, есть дети. И мы хотели, чтобы наши внуки, могли спокойно, беспрепятственно приходить к нам в дом. Ну, мы решили обнести два дома одним периметром, чтобы было как-то ну, удобно и для одних, и для вторых. Ну и таким образом это дает такого дополнительного объема все-таки. Да, я, вот, объем. я, я вот здесь Перегория. его чувствую, этот объем, потому что зашел, да. и аж дышать хочется. Вот да. хороший выбор. Познакомимся с периметром, пройдем, посмотрим, как это все выглядит. Пожалуйста. Да, пойдемте. Мне очень нравится то, что мы можем, по крайней мере, помимо того, что дети к нам ходить, мы можем здесь например, на присадебном участке посадить цветы, какие-то растительные. То есть вы уже цветы. планируете, что да. здесь у вас будет свой да. сад? Да. Деревья посадим который нам нравится, которые здесь благоприятно растут, как может быть, какие-то кусты. На этом место это и выбрали. что Здесь очень комфортно и тепло, хорошо, и все здесь растет. Ну, я смотрю, с террасы открывается прямо это... вид на земельный такой свой хороший участок. да помимо... Мечта, наверное. Да, помимо этого здесь открывается вид э, широкий на поле и на вот эти холмы, которые очень прекрасно гармонируют со всей инфраструктурой этого города. И поэтому очень... Было комфортно здесь, находясь на террасе или в доме, смотреть в окно и приятно будет видеть. Я смотрю, у вас даже тротуарная плитка, да, все да, в, в, заранее, в едином варианте. Да, у нас была такая задумка, чтобы не бегать по траве сразу, да, а вот э, можно было пройти по этой тропинке, отделанной плиткой, спокойно пройти из одного дома в другой, чтобы всем было удобно и взрослым, и детям. Ну, знаете, даже на этапе того, что еще не все до конца готово, уже комфортно. Да, Хочу да. вам сказать, есть своя аура, есть своя энергетика, гостеприимства. Да, нам очень, это очень нравится, и мы специально с, с ребятами это обговаривали, они нам давали советы определенные, и мы остановились на, тех, на том, что нам предложили. Поэтому я очень благодарен «Стройгарант Анапа» за то, что они нам предлагают такие вот услуги и возможность э, по минимальным вложениям. Сделать такие... максимальный результат, да? да? Сделать резу... максимальный результат, и мы очень благодарны, в принципе, ребятам. А, Олег, вообще, вот касаемо отделки, вот, дизайна, все же в едином архитектурном стиле здесь выполнено. Да. А, насколько вам это нравится? Насколько. Почему вы не стали менять, допустим, белый на желтый, там, бронзу, кровлю на другой цвет? Вы знаете, это вот цвета очень гармонирующие между собой, они спокойные. Как вот мы посмотрим на дом, он светлый. Светлость Добавляет как бы и доброты в душе, и комфорт. И Мы специально акцентировались внимание, чтобы было спокойно, удобно и комфортно для глаза. И когда нам посоветовали вот такую отделку, мы, в принципе, с ней согласились, и я чувствую, что мы не прогадали. И, Константин, я хотел бы вас пригласить в дом, показать, как сделана внутренняя отделка совместно с дизайнерами «Стройгарант Анапа», и показать, что у нас уже сделано. Это очень интересно. Пойдемте. Пойдемте. Обожаю такие моменты. представитель стройгранта Анапа, который нам помогал строить этот дом и его советы. О, так его это работает. очень здорово. Давай снимешься в кадре? Да. А не удивил Я тот люблю. момент, что два дома нужно объединить, а единый забор, Как это же немножечко другой индивидуальный подход. А не напугало ли вас это? не здесь мы увидели желание заказчика, вот в частности Олега, и сделали, как ему понравилось, как он сказал, так и сделали. Я хотел бы добавить, что Илья мне рекомендовал вот Обнести таким великолепным забором, который красиво, интерьерно вписался. Помогал вот с выбором отделочных материалов, помогал с отделкой. Рекомендации его очень нам помогали. Поэтому, ну, большое спасибо. Ясно. Ну, это случайная встреча. Может, по делу вы здесь встретились. Я пока вам не ну, буду не мешать, отойду, вы это пообщайтесь. Нас, нас <laughs> Спасибо. Итак, 130 квадратных метров. Это не так уж и мало. Какие планы вообще у вас? Что где поставить? Очень интересный вопрос. Вот здесь у нас будет располагаться основной зал, где мы будем собираться всей большой семьей. Угу. Здесь поставим диванчик. Тут, будет, тут у нас будет стол. Где мы можем сесть? Большой? То есть большой круглый стол да. мы Да. Или поставить. квадратный, или круглый, мы еще не решили точно. Там у нас будет кухня, вот. И здесь мы расположимся и будем с детьми отдыхать, веселиться, праздновать наше заселение. Все ли вас устраивает, или, ну, по-честному, или все-таки что-то бы хотелось улучшить? По-честному, если говоря, благодаря, в принципе, опять же, дизайнерам стройгранта Анапа, мы подобрали и ламинат, и отделку стен, чтобы было сочетание цветов, то есть гармония какая-то, чтобы глаза не уставали. А? Ну, посмотрим, что еще есть у вас на первом да, этаже, пойдемте. Вставать. Пожалуйста, вот. вот это зал для супруги, ее вот. будет спальня, ее кабинет. Ну, достаточно светлая это комната, сразу хочется обратить официально, внимание. Официально, да, для супруги выбрали светлую комнату, она, она очень любит много света. Специально по ее запросу мы с дизайнерами подобрали ей обои и ламинат. Сочетание, чтобы было более осветленного. Супруга очень довольна, я ее фотографировал, показывал. И обои эти нравятся, и вот сам ламинат. Ну, я, скорее всего, вижу, что здесь будет какой-нибудь столик. Угу. На подоконнике будут небольшие букетики цветов. Ух ты, интересный, Романтично. романтичный, да-да. Романтич. Она любит цветы. Здесь будет, скорее всего, находиться например, или кровать, или диван. Угу. Вот. Ну, а здесь ее любимый телевизор поставим. Или, кстати, мы еще учитывали то, что э, солнце будет идти, и здесь будет очень много света. Итак, та индивидуальность, говорите, это мой проект, санузел. Да, Расскажите, ну, я что я уже, здесь? Я как бы этот санузел, эту душевую. У меня была большая мечта именно сделать именно такой вот э, серовато-коричневатые оттенки, они теплые, не кричащие, и вот эта вот душевая кабина, которую я подобрал именно в Анапе угу. и установили ее мастера строителя Анапы, и я очень им за это благодарен, потому что восторг больше крыши. Тут осталось буквально немножко поставить раковину. Подсоединить все и будем наслаждаться жизнью. А вот на втором этаже, это уже тоже моя задумка. О, это уже интрига. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте посмотрим. Но прежде чем мы пройдем на второй этаж, Олег, коридор, да, самая основная наша входная группа. Какое видение здесь? Может быть мега супер шкаф, который будет открываться прям сверху вниз, не знаю. Вы отметите отметить то, что я для каждой комнаты, для коридора, зала. И там в комнатах подбирал отдельно обои, подбирал отдельно плитку, и чтобы было сочетание цветов. И как мы видим, вот эти вот э, пятна на плитке очень хорошо гармонируют с ламинатом. Ну, древесный рисунок, да, он да, как бы соблюдается. Выдержали, но опять же, благодаря э, и дизайнерам, и нашему видению они нам помогли это сделать. Что здесь будет стоять и находиться? Ну, скорее всего, здесь будет у нас при вхождении сюда небольшая начать, гардеробная. Чтобы ну, можно было переодеться, оставить вещи. Ну, и смотрю, достаточно удобно, да, что электричество да. управляется прямо при входе, то есть так, вот здесь... Да. Я в районе... Да, здесь все продумано благодаря вот дизайнерам и строителям, здесь все продумано. И у тебя сама архитектура домов, она благоприятствует наоборот. Сближению людей, сближению семей и удобству проживания. Отлично. Нас ждет второй этаж. О, да. Пойдемте. На сегодня это все. В нашей следующей программе мы продолжим знакомиться и показывать дом Олега. Узнаем, как выглядит второй этаж и, конечно же, покажем дом его сына Станислава. Там тоже есть на что посмотреть. Ну что ж, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте нам вопросы. Скоро увидимся.